ради чего ты сюда пришел. Это, причем это твоя собственная внутренняя потребность, поверьте, смысл вашей системы, вот это очень важно, никому не нужен кроме вас. Ни одной живой души в этом мире нет, и не живой, кстати, тоже, которая будет вас поддерживать по смыслу вашей системы, по закону ядра да, сколько угодно, по закону тела, да, в горизонтали масса единомышленников, и по-живому, и по. Мертвым у вас найдется масса единомышленников, в этом мире вы будете не одиноки, но по смыслу никто никогда вас не поддержит. Никто не отдаст свой ресурс для того, чтобы вы реализовали свой смысл. Никто, даже мать родная, никогда. Потому что это только ваше. Это тот самый, то самое оружие, с которым вы идете воевать, потому что победитель в данном случае получает все. Если вы реализовываете свой смысл, вы получаете всё. Если вы не реализовываете, вы все делаете. И каждый пришел вот с этой своей индивидуальной программой. Это то, что делает человека абсолютно отчужденным от общества, потому что каждый пришел сюда реализовывать свой смысл, по единому алгоритму смысла реализовывается, только свой чужой нет. И если ты не успел реализовать свой смысл, потратил время на реализацию чужого то тебе за это ничего не будет, вообще ничего, в том числе и благ никаких, это не оплачивается. И каждый здесь реализует только свой собственный смысл, и помощника в этом мире нет. И вот этот свой собственный смысл вы должны видеть. Формулировка смысла системы и законов системы, это как согласование внешнего и внутреннего. Смысл системы это внутреннее, а законы системы это внешние это то, с чем мы будем коммуницировать с окружающим миром, договариваясь о том, что они не, нам не мешают реализовывать свой собственный смысл. Но смысл вы должны будете увидеть. Вот Даша сейчас да, сказала, она вот нащупала, да, вернуть свои права. Кому интересно, что ты вернешь свои права? Назовите мне хоть одного человека в этом мире, чтобы интересно, что ты вернул свои права. Ты никогда в жизни, потому что права это абсолютная единица. Если Даша получает себе какой-то кусок, значит кусок не получишь ты. Вот этот же самый кусок. И битва такая, что ух, потому что тот, кто быстрее вернет себе свои права, тот и выиграл в этой. Тот первый пересек финиш, а это значит, что он победитель. Тот, кто, получается, занимает второе место, третье место, это так, чтобы на предистале стоять было нескучно кому-то одному, первому. Вот, поэтому смысл это то, что является действительно искренне только вашим, только вашим и больше ничем. Это настолько выстрадано должно быть, это настолько ярко, я мы распаковываясь через ядро, обретая там правила взаимодействия себя и мира, дальше начинает распаковываться по всем системам и далее проецируется по всем тонким телам, но именно изнутри каморушек. Смысл системы это та самая линза кармы ноль, в которой все записывается. Чего, вам, чего у вас там недозаписано, какие первосновы у вас недозаполнены, сколько бытийной массы и в каком объеме вам не хватает. Вот это все словесно преобразовывается в понимание смысла. Если ты понимаешь, что у тебя недозаполнены какие-то первоосновы бытийной массы тебе не хватает, а, в большей степени мы, конечно, на стихиях будем этот вопрос прояснять, но тем не менее уже сейчас, ты понимаешь, не хватает опыта, мне не хватает, например, у меня весь опыт предыдущей жизни, да, был связан с несчастной любовью, а теперь давайте, это вам конечно четвертый курс должен был вам помочь вот это все определить, а теперь давайте подумаем, с чем постоянно сталкивает вас жизнь, почему каждая ваша любовь несчастна, в смысле не это, не ответ. Ну, Обычно мы несчастны, любовью называем то, за, за, за что нас на, в ответ тоже дарами любви не обсыпают. А может это как раз и есть кармическая предпосылка, мы должны по-другому научиться связывать понятие любовь, что любовь это не всегда благо, не всегда добро, что любовь это не всегда свет, иногда любовь может быть зло, любовь иногда бывает ненависть. И что любовь тесно связана со смертью, может быть, у нас эта связка под первоосновку как раз не дозаполнена, вот она впереди, вот она, вся перед вами. И тебе нужно пройти весь опыт в этой жизни, которая поможет тебе ее дозаполнить, пройти через все перипетии несчастной любви, ты именно за этим сюда и пришел. И смысл твоей системы научиться видеть. Любовь немножко в другом ключе. Но это можете знать только вы, исходя из всех ваших кармических предопределенностей. О чем они говорят? Зачем мы здесь? Что мы, зачем мы сюда пришли? Какие права? На что мы пришли сюда приобрести? Какие знания? Какой опыт? Вся кармическая ситуация жизни, она говорит о том, что для тебя ценность вот эта. Ты же сам своими руками жизнь разрушаешь, если этой ценности нет. Что? Свободу? Без чего теряет жизнь смысл? Без любви, без света, без Бога, без врагов? Без чего?